Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну, как вы сегодня можете обратить внимание, что сегодня мы находимся на дополнительных заработках, то есть в клюкве. Сегодня я не один с родителями. Ну-ка, куда надо отворачиваться? Пускай интернет знает своих героев. Привет-привет. Ну, сколько собрало уже литров? 20. 20. Ну, хорошо, наверное, уже 35. Так, на самом деле, 20. Сейчас посмотрим как она будет брать ягодку, вот она лежит. чище. это купленный комбайн, ягодой в этом году не очень конечно же, но попадаются места довольно неплохие, не хочется сильно дергать камерой, но сегодня на улице у нас какой 21 или 20? -го? 21. 21 -го. Сентября Практически конец сезона на Кличевщине Но ягоды еще кое-как или кое-где еще попадается Но только в траве. Камыши, трава, вот такие у нас просторы Некоторые люди или интернет-пользователи, или будущие, или бывшие ягодники говорят, что комбайном из травы практически невозможно брать Вот сейчас мы хотим наглядным примером показать что это все вранье и ну сейчас все сами увидите, друзья о только Во. сейчас назад. Ну вот, друзья, вы уже извините, mm -hmm. тут оператор так у нас новый, нежинка, мать, щетка, так что сильно не ругайтесь. Фишку другом. Мы сейчас находимся на заболоченном месте, а здесь большое количество высоки. И вот она старая, уже сухая. И когда ты соединяешься, видишь, так ла ла, -ла идешь по болоту, никому не мешаешь. Соединяешься и ты можешь нечаянно себе повредить глаз. Так что, если кто-то собирает клюк в высоке, аккуратненько. Но не об этом видео. Видео о том, что вот таким комбайном говорят в высоке или то есть в траве. Брать невозможно. Давайте посмотрим, возможно ли невозможно. Два оператора подходи поближе. Мы же показываем людям опровержение. Беру меня так, потому что сегодня уже устал. Много набрал ягоды. И работаю не одной рукой, а другой. И вот, вот она и хака, Вот она и ягода. Вот она и мох. Сейчас посмотрим, что мы соберем. Вот, друзья. Делаем вот так. Оп. Вот наша яда. Перекупы покупают или скупают у нас яду с мухом. Мх -мх я что, туда я специально не заталкиваю. То есть, как получается, так получается. Видите сами. Ой, ни сока, ни трава мне ничего не мешало. А яды собрал уже 100 грамм. Комбайн у меня на литр 400. Друзья, ну, на этом, конечно, прощаться мы с вами не будем. Мы сейчас ходим, посмотрим. Вы уже знаете, сколько мате собрала. А сейчас посмотрим, сколько у меня. Вперед! вот как нужно собрать ядку целый мех это родители довольная ну-ка улыбнитесь у вас видит весь мир и рыжит кони вот столько они собрали ядку но это мой мешочек немножко немножко меньше на весах, конечно же, мы сейчас вам не покажем, потому что нужно еще вынести из болота, а потом еще транспорт нужно дождаться. Часа-два. Но в описании к этому видео вы обязательно увидите, какое количество я заработал и родители. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, мои подписчики, знакомые. Всем счастья, здоровья и благополучия. Всем пока.